Здарова бандиты, с вами Панда. Сегодня мы поговорим о такой вещи, как монтаж ролика. Если честно, нужно спрашивать об этом не у меня, потому что я не самый большой специалист. В этом деле я не круто монтирую, абсолютно простенькие делаю монтажи. У меня главная информационная составляющая ролика, но тем не менее для многих из вас интересен сам собственно Монтаж, процесс, да, и что такая кухня изнутри. Поэтому я вам сейчас ее покажу. Я здесь уже все нарезал, чтобы как бы не занимать время, да, потому что я просто пытался снять весь монтаж, но там выходит минут 10 ролика, это долго. А, собственно, в чем фишка ролика? Давайте я сначала сделаю озвучку в прямом эфире, да, чтобы вы увидели, а потом просто расскажу, что я делал, как это все резалось. Ну, просто вам будет проще по сюжету понять, да, если, соответственно, будет озвучка. А, Озвучил я с помощью Audacity, Снимаю ролики я с помощью бандикама и монтирую я ролики в Sony Vegas. Это не то, чтобы самый лучший комплект вообще всего. И опять же, повторюсь, я не супер специалист, но просто, чтобы у вас было понимание, как вообще делается ролик. dotaland.ru Отличный сайт, на котором ты можешь попробовать выиграть крутые вещи, просто купив лотерейный билет. Ссылка в описании. Испытай свою удачу. Здарова, бандиты, с вами Панда. Сегодня мы поговорим о таком крутом герое, как Бэтрайдер. Жизнь его помотала, в Dot All Stars он был совсем другим. Я думаю, что вам будет интересно на это посмотреть. Итак, начнем с модельки. Моделька Бетрайдера в стареньком Варкрафте была, конечно, намного интереснее. Ну, лично мое мнение. Во-первых, он здесь такой накачанный, во-вторых, он такой панк. Ну, мне больше нравится. Конечно, понятно, что графика изменилась за годы, но вот я бы лучше видел такого Бэтрайдера, чем текущего. Текущий мне и по цветовой гамме не очень близок что удивляет сразу скиллы фростнова сами понимаете кому мы должны в этот момент передавать привет да второй скилл это армор лича третий скилл это чародейская аура антимага ну и соответственно ульта ульта цемки казалось бы бэтрайдер да летающий на летучей мыши простите меня за эту ужасную тавтологию чувак который собственно поджигает все вокруг но здесь в доте 06 Одной из первых карт, он мало того, что имеет достаточно стрёмные анимации, так еще и является ледяным героем. То есть, вообще, вообще чем-то, ну... Я, я просто в шоке, я не знаю, как это прокомментировать, потому что Бэтрайдер очень сильно изменился. Жизнь помотала его еще вот в чем. Обратите внимание на таверну в одной из старых версий доты. По-моему, это 1.0 или что-то такое. Бэтрайдер есть, да, все нормально, на своем месте. А теперь... Вместо него появляется Кристал Мейден. И если вы обратите внимание, то скиллы у нее практически те же. Что бы это могло значить? Я твой отец. То есть получается, что э, Цемка сменила Бетрайдера, еще и забрав его скиллы. Обратим внимание на темную таверну, бетрайдера нет. То есть он еще не появился, а Цемка встала на его место. То есть, бетрайдер отец, Цемки. Ну, это, конечно, чисто технически. Смотрим снова на более позднюю версию, и опять Бетрайдера нет. То есть, есть даже вот такой славный морф, у которого вопрос вместо значка. Замечательный морф. Но Бетрайдера нет. Где Бэтрайдер, мать вашу? Смотрим дальше. Появляются Огры Маги, Тинкер, э, куча героев, там, Омник, там, Тролль Варлорд, ну, все что угодно. Но Бэтрайдер в доту не возвращается. То есть, нет приоритета вернуть Бетрайдера. Ну, и в поздних версиях уже, когда появилось совсем много таверн, Бетрайдер так и вернулся с текущими скиллами, практически сразу, то больших изменений не было, но перешел он, как вы видите, на темную сторону силы. Действительно, интересная его жизнь помотала по итогу. Я сам был очень удивлен, но факты есть факты, и теперь Бетрайдер сражается за тьму, хотя в текущей в Доте 2 уже нет такого понятия, как тьма-свет. То есть, ну, условно, да, нет такого э, пика героев по. Темной или светлой стороне, но ну а скиллы с шестой версии у него мало изменились. Но если говорить об Эти Бэтрайдера, которого я показал вам в начале, то, конечно, это совсем другой персонаж. Ну что ж, ребят, было достаточно интересно мне, например, узнать, как менялся Бэтрайдер. Напишите в комментариях, какой герой интересен вам, и я попробую снять по нему видео, если он сильно менялся. Спасибо за просмотр, удачи вам. Вот, ребят, вот так происходит озвучка. Сейчас паузу поставим просто я вот ребят вот так происходит Ага, вот спасибо за просмотр удачи вам вот так происходит озвучка в принципе как вы видите ничего супер сложного здесь нет ну что, сейчас я по базовым вещам пробегусь вот я называю эти как как мудак на самом деле то есть так так не называйте никогда знаете называйте нормально но я вот так вот как попал на рабочий стол вот сколько делается такой ролик да ухуухуухуухуухуухууху такой ролик делается зависит от контента от видеоряда то есть например э мне сейчас легко делать честно скажу рампаги вот у меня есть такой проект дот 2 штоп-10. потому что рампаги мне присылают я их просматриваю по разу и потом как бы уже второй раз включаю и озвучиваю вот в принципе как вы видите по озвучке у меня нет проблем то есть я э без текста без сценария сам сходу вот так в прямом эфире сейчас ну, вам показал как я озвучиваю для меня это уже давно не несложно я примерно, когда режу ролик, я так, ну, примерно прикидываю, сколько мне секунд нужно будет, чтобы то или иное сказать. То есть я, например, не оставляю здесь, вот здесь, почему такой кусок места. Потому что я примерно прикидываю, что около минуты я смогу порассказывать, а больше мне будет уже сложновато. То есть я всегда ориентируюсь на то, как мне будет просто, да, как мне будет легко это сделать. Что касается этого куска, то, чтобы не было проблем, да, я замазываю его эффектами. Ну и, соответственно, тут тоже будет какая-то... Ну здесь, кстати, вот смотри, есть проблема, да, что здесь... А, музыка здесь идет... А, то есть нужно, чтобы все-таки да, то есть максимально, максимально YouTube Content ID вот это не спалил, даже у нас кусок чужой. Картинку я, в принципе, не редактирую, так прям закидываю. Вот. Чем мне нравится этот ролик? Скажу честно, да здесь есть идея, то есть такое никто не снимает, это я делаю только, старых героев рассматриваю. Минут 40, повторюсь, у меня заняло э, снять вот этих всех куски в доте. То есть там загрузил, пока перезагрузил. Вот. Ну плюс сама идея неплохая плюс в новую доту зашел, плюс взял кусок своего старого видео. Рекламу в данном случае рекламодатель предоставил без текста, то есть я просто сходу ну, примерно придумал текст, посмотрев, что за сайт, что за проект. Реклама нормально, зайдет опять же. Вот, но без рекламы никуда, как бы, ребят, без обид, но это все-таки мой как бы, основной хлеб YouTube. Вот, честно скажу, ребят, вот это все нарезать, смонтировать, вы сами видите, здесь ну, ракеты в космос запускать не нужно. Тем не менее, такой ролик спокойно наберет у меня там 60 -70 тысяч просмотров. То есть, ну, проблем никаких нет. Слушаем, что получилось. dotaland.ru Отличный сайт, на котором ты можешь попробовать выиграть крутые вещи, просто на, купив утерийный да, Ссылка в описании. Музыку, Испытай в свою случае. удачу. Здорово, бандиты, с вами Панда. Сегодня мы поговорим о таком крутом герое, как Бэтрайдер. Жизнь его помотала, в Dota All Stars он был совсем другим. Я думаю, что вам вот. будет интересно. В принципе, то есть, ну, если суммировать, то вот на такой ролик у меня ушел час. То есть это где-то 40 минут съемок, минут 10, может быть, монтажа, ну тут вот что накидать, да, а, плюс минут, ну сколько вот у меня ушло на озвучку? Сейчас на самом деле ушло дольше, реально я за 3, за 3 минуты 15 секунд я и озвучил, то есть вы сами видели, да, ну плюс я для вас снимал вот это видео вам как я делаю ролик, поскольку вам это, наверное, интересно, ну это тоже у меня ушло сколько? Сколько ушло? Ну, там, на этот ролик еще сколько-то. То есть, ну, вот за час такое видео делать можно, оно спокойно набирает, там, 70 тысяч просмотров без проблем. То есть, там, ну, за, за неделю набирает. Вот, на мой взгляд, это неплохо, интересно. И в то же время, если ваш контент интересен, то есть, главное, вот история, которую вы рассказываете в ролике, как в данном случае интересно, то почему публика будет смотреть? Не обязательно делать что-то суперсложное, главное сделать интересно. Но это мое личное мнение. Вот, ну, и потом мы нажимаем рендер, да, то есть, ну, тут уже никаких проблем нет, Ты еще в рендер, рендере Боже мой, нет. Все. Вот, ребят, знаешь, чем больше узнаешь какие-то моменты, да, чем больше узнаешь жизнь, тем сильнее понимаешь, что реально не боги горшки обжигают. Надеюсь, что это было вам полезно, ребят. Ставьте лайк на это видео, тем более, что этот канал заработка на тренировке абсолютно некоммерческий, коммерческий, абсолютно такой пофигистский здесь. Просто, ну, просто работа вот реально-реально для вас получается так. Удачи!